Я хотела бы остановиться только от тех моментов, которые касаются, ну, скажем, церемониальной части царансар. То, что касается традиционного этикета. Конечно, калмыки особо обращали внимание вот на, на этикеты, на церемонии, на какие-то взаимоотношения, когда это происходило публично.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 выходят на сцену в национальных костюмах и э, с, перетянутым поясом ремнем, значит, да, это это грубейшее нарушение, потому что есть такое выражение без куй, то есть без ремня уже все сухо отста, значит, характер характерный а без того лохней это вот и вот когда вот это, вот когда вот это я вижу, я сильно переживаю и и и и То же самое там на спектаклях или еще где-то все это когда вот видишь лучше вот когда мы хотим показать вот свою культуру, значит, да, вот суть нашей культуры, как бы вот раскрыть ценность вот этих, значит, да, вот, эм, моментов, которые, ну, уже тысячелетиями не сохранялись, веками передавались, передавались, но не просто так же, да? Это же было важно. То есть, оно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 происходить вот как вы, как вы поприветствуете друг друга в степени, скажем а, ну вот до того как правильно юля сангоров да а до того как сказать это вот эта вербальная часть значит да да а до того вот поведенчески там есть еще поведение речевой этикет еще есть поведенческий этикет вот то что касаемо речевого этикета совершенно верно а то что касается поведенческого вот вы должны вот просто вот своим видом вот уже одним вот движением должны показать что вы являетесь носителем этой культуры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 Машь на Цагалха мудиная. Цагалха. Кто должен первый приветствовать? Тот, кто младший, или тот, кто старший? кен мана если Если этот старший посчитает нужным. Нужным с вами поздороваться. Именно старшие первые протягивают руку. А вот я сказала, что э, очень важно, если мы э, как бы э, занимаемся популяризацией нашей культуры, значит, да, э, в этом случае надо делать все правильно. И вот если ты стоишь на сцене в калмыцком костюме, и собралась там вот такая публика, которая, значит, обозревает, и это не только калмыки, да, и не только люди, знающие эту традицию, и молодежь, они должны увидеть вот это как бы канонические вещи, идеально, вот как должно быть. Uh -huh. Я понимаю на свадьбе стилизованный костюм? Я не это имею в виду. Если, скажем, вот, вот этнографическая точность, она должна быть обязательно, когда мы демонстрируем свою культуру. Ну, давайте сейчас, поскольку это э, царан -цар, и вот э, к вам придут люди,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 Когда не молочными напитками делали окропления, да, а цеагар. Вообще этот сарла, ямаран бурхнула беднозаложки не в низ цеагар сорок. Окентенгер. Текля, значит, э... так вот мэнды мэнды гарута это уже, уже когда мы стали исповедовать буддизм, это уже больше стали связываться с окентенгер, да? Текля, значит, теперь мэнды мэнды гарута гиснкен мэнды гарчон. Окентенгер, тендастер мангсасу сулдат.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 и даже вот я помню, значит, да, манай очередь устанавливалась. Придут, я помню даже придут за нашими родителями. И увидев, что уже кто-то их опередил, даже переживали, расстраивались. И цағалғын. Ну все знаете, я цағалғын. Почему прячут вот этот, альхан-яғат. Яғат егед, альхан егед, бултула дяды кәсім. Ну, Гергызалы хойыр никогда в семье нет, не, не, не, не совершали этот обряд, муж да? муж женой и как это мы покажем сейчас вот и вот никаких объятий никаких поцелуев так вот и и и раньше могли плечами там прикасаться и это важно и вот Альхан не зря говорят он ряды Хаму ямный зуратагич, васандегеч кезинет. Тер На нек тиме, когда юнда зурхайды хаму ги мундент ему чирдэлсэ. а холдвара, охани, Ни, Ну голыми руками там Это тоже имело место быть. ему Ага, вот. Это и выражение уважения к этому человеку, чтобы голыми руками, значит, да? и с другой стороны, и не только, все время ходили с длинными рукавами, и не только на цехансар. Водители, которые вот, а, отправляются на дальнюю дорогу, многие вот, берут вот этот э, кнут, ну, они даже не знают, что дело не в самом кнуте, а дело в вот этой вот это рукояти, из чего она сделана, значит, да? Вот берут с собой там дорогу. И когда вы зайдете в монгольскую кибитку, юрту, вы увидите, увидна тот, увидна тот сверху, увидна вот, значит, да? Юбяна. веточки сюда. Команда канала Зан онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше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 И даже дальние родственники, которые живут там, не знаю, в соседних хатонах или еще каких-то, в да, течение двух месяцев они могли вполне любой дом могли прийти без, без предупреждения. Жонолд, геғат, ол тер йосар, тер йосар, тоғат күнділят, ғарқы, Халыму кулдас. Зейволно, ачиволно, тели түнгө күндүлдүгө эсим болдун. Тере зей берхагисин, тере ирет саган сарла, тере одруолно, мандуртиволно, даканык саролла Басы, болды, вол адунасын, сәмірін, еудетла, Но есть, был такой обряд когда эм, внуки по дочерней линии значит, да, вот они должны были приехать ну эм, высказать свое уважение почтение своимнахнахх вот должны были уважить, да? И, и те обязательно должны были вот, э, приготовить, оставить э, голень поранью. Допустим, если он не получил это шиире, значит, да, вот этот зебер его не уважили, получается, его, да? вот Тогда он мог молча выйти, значит, сесть на его коня, и все. И был таков. Угу. Никто даже не догонял, и все понимали, почему это случилось. Угу. И вот и к цааде,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 обычную жизнь. Так, юна тускар. Mm -hmm. Ода бидн ю э, э, э, аргнаудн, э, ху аргнаудн. Зулла бидн ху аргшодн. Эм ума, Зулла, тими? Mm -hmm. А зулла Зулла улхни бидн тер цяган. Э, берет, э, берет ца, э, тийч, эркчега, тек, дала эдилдегуга. Золу давцы ходили, день на один ничего не брал, день на один, тавы хонат, зависит, год от года едлиш. Тихс не ходили, нер на тим. Саган и ему то Тыр ход то есть нет такой регламентации, да. Вот. зуб урдар. Борцы гюрех начинаем первого числа, да, отмечать. саган Бортского. вы понимаете, целый день делали борцики. Можно нарисовать. То есть на царназар. Вот я перечисляю те обычаи, ритуалы, которые надо бы соблюсти. Но это не составляет такого большого труда. Раньше был специальный день, посвященный от приготовлению этих борциков, а и вот после того, как они уже были приготовлены, надо было обязательно пригласить людей, которые должны были произнести благопожелания соответствующие.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 И наступление весны. Делали хуце. Ну, понятно, что от хуце, это баран, значит, да, зависит э, приплод, э, как будет размножаться, э, ну, скажем, в данном случае, отара. Вот, поэтому многие это делали, и это было нормально, поскольку мы скотоводы. И вот этот, значит, да, этот укр э, без молочного продукта э, никак нельзя. И на цагансар молочные продукты. Э, ну, как бы символизировали много чего и благополучие и наступление весны достаток э, чистоту помыслов поэтому э, но и кр прежде всего бод мал, и она хаша значит дверик да и вот старались вот вот эти значит, чтобы они были дежирк но ну, могли и дюла это дюла это бесконечная жизнь Хаму, ну, вот да? Могли это, но нежелательно, нежелательно. Вот это шора потому что это символизировало оружие на случай, если кто-то там замышляет там, значит, нападение или еще агрессия какая-то, да? То есть напоминание того, что у нас есть чем отразить. Были такие бортики, которые э делали из них связку такую ага, из э определенного количества борцовского определенных видов и были больших размеров. Они назывались икгерин то есть для старших. Икгерин белик. Определенное количество определенных видов. Прежде всего, вот это хавтха, о котором мы говорили, да? Один. Зермус цельвиггины. Могли сюда худцы тоже добавить. Негн. Вот это тош. Вот это тош. Зургага. Я не знаю почему, но зурган. Потом дьола. То, что символизирует долгую жизнь. Это то есть, символизировало не сколько достаток, а исключало нищету. То есть, чтобы в семье всегда было что-нибудь, что может пригодиться пищу. Вот это тонкая кишка. Вот, вот, чтобы вот всегда было что-нибудь, когда действительно ничего не было, вообще ничего не было, на пустой сковороде наши родители что делали? Сыпали муку, просто чуть-чуть муки, и Невичкин дал в лет. Вот они цахансар могли вот так вот, оконтенгрик так могли встречать. Вот это шор называется, это горвыгага. Горвун, горвун, горвыгага. Что если не приведи Господь, кто-нибудь нападет, то напорится вот на это. Киты. Вот инчим ухне, он от Мирнгисн, э, э, э, малыш, кюн дльдживеха, мульджина. Мирна кита дживена. Ага. Инчим ухне, мульджина. Единственное животное, у которого нет чеснок. Жилчи. Единственное животное. Мирн. И гуга. Даже если вы не принесете ни водки, ничего другого, только вот это принесете, я лично бы, конечно, это да, оценила бы очень высоко. Потом напомните, что я перевела. А, Тер архазы творили, и говорят, их увела вот хамы буклар чанчикствут, что букл хуевна махан, а, букл хуевна махан, да? Теринга дедин нас толгагаин творчикне, на бурхутта тир, хаму келед, келед? Бурхутта, егод, ур мана он Это ключевые слова. Он Это значит унр запахи, пар от этого, чтобы вот, вот туда туда же мы куска мяса не забросили. унр ну, Сами знаете, благовония, когда мы зажигаем, мы тоже так же, да, вот мыслим, да, чтобы вот эти запахи дошли до наших небесных покровителей, а туда они не спаслали там кишек вам, даровали кишек милость свою, кишик, счастье. Да, на поминки, вот когда человек умирал, раньше, как это было, э, и вообще оставляли в покое его, уже вот, в кибитках, его оставляли в покое, приглашали зурхаче, и вот зурхача Зурды Судр, читал вот молитвы, значит там, да, и в это время там никто рядом не ходил, вообще никого, только оставался он и лама. Угу. Э, и даже могли потом перенести кибитку на другое место могли такое да да если допустим ну, я не буду сейчас детализировать какой смертью как что значит на сан и для сын да все почести то все может быть и у нас и целешку а если там уже причина другая то могли кибитку перенести после этого после того как уже похоронили ну что раньше кибитку разобрать и поставить на новом месте ничего не там 15 минут вот и э, пока читали ламы, вот это Зурда Судр, вот Юля лучше скажет, расскажет, значит, там, да? То есть вот помогали ему преодолеть этот, этот серединный путь. Вот. И э, вот в этом случае и даже тер мог помешать. движение, движения, лишние движения, там разговоры, слезы тем более, они могли помешать этому процессу. Поэтому исключалось все абсолютно. Уже этот ламу, номынум еще могли там люди там. Да. И вот и многие сейчас э, пожилые люди, они даже просят. То есть в этот момент душа отделяется от тела. вот вот этот этот. там. Да, это это хороший обычай, надо бы его возразить конечно. А выкупа не было у нас. Эркен ага. Есть такой специальный э, ритуал? Вот эту водку не просто сейчас вот взяли, значит, на свадьбах корот, значит, давайте выпьем, фуф, -фу, это невыносимо просто. И вот, вот этот РК, раньше перегоняли ведь водку, это целый был ритуал. Там этот, кто первый, вот этот амсур, вот это женщина, значит, вот, хоть мы почитаем мужчин, но получалось так, что вот этот, поскольку приготовлением молочной водки занимала женщина, вот эта первая, вот эта кисточку она макала, пробовала, женщина. Получается, это -дь -дь получается так, что женщина. <с <Exactamente> <с <appreciated> да, она, да, она вроде как амщина, но степень приготовления, степень готовности проверяет. И там целый ритуал, и вот когда, значит, вот собирают это молоко для того, чтобы приготовить, да потом, вот пока это готовится, это водка, потом, когда собираются старейшины садятся, потом окропление, значит, и есть эркин-долан-цацил, семь окроплений, не только так налил и хоп, сам выпил, там, значит, и божествам, и духом предков, и духу огня, духу Чингисхана, вот этому котлу, где это варится, то есть, дурнуть тануха которая на улице 777 отдельно юряли посвящались только после этого можно было принять а да вол бедна уже уже все уже мы заливаем да это это тоже это тоже нарушение большое ведь дело не в том чтобы выпить а дело в том что вот как, как сопровождение какое будет это же не просто слова это же каждое слово имеет какую-то магическую силу свою каждое слово вот э, мы всегда вот говорим своим я не знаю я где-то вот ребятам да особенно э, приходится бывает так что вы на пикник на ранца да. но на первую стопку отверг э, хочу двясно ромал дерево какое-то может быть может быть водоем какой-то да, может быть какой-то небольшой курган гал, небольшой курган вот лучше туда первую стопочку туда а не в себя вот все-таки но есть этот таркин Долан -сасыл", у меня есть такая книжка но она Написано на калмыцком языке. Я специально ее написала на калмыцком языке, чтобы люди, ну, прочли, прочитали ее на калмыцком языке. Там вот есть такие моменты, которые, ну, очень трудно на русском объяснить вообще, вот. И э, на калмыцком языке. Но есть такие маленькие книжечки. Там вот, допустим, там вербальное, ритуальное оформление современной калмыцкой свадьбы, там, да. Mm -hmm. «Традиционный этикет калмыков» или «Еста хальмык». Вот такие маленькие, это для студентов своих я готовила, на таком популярном, понятном языке. Вот эти книжки, они уже все, разошлись, уже не, не осталось. А книжка «Гулумте» у меня даже, у меня одна единственная книжка библиотечная. Вот сейчас вот недавно обратились ко мне, там из штата в нашу «Халимгут» попросили, я говорю, ну, как-то даже, мне кажется, не поверили люди. Вот мы календарные обряды, когда говорим, чаще всего почему-то упоминаем цаганзул, цагансар, южсар. А галтэдэксар, хулгансар почему не упоминаем, медрингеган, почему, -то не, упоминаем, почему -то не упоминаем. Это тоже значимые были. Вот, допустим, сейчас вот, вот хорошо, прямо на октябрь хулгансар не назначает свадьбы. Хулгансар, это, это где-то захватывает надо конец сентября, октября, или же октябрь, конец ноября захватывает. То есть это целый месяц совершали обряды жертвоприношения духу огня. И обращались к духам предков. И вот исключалось, даже мужчины не выезжали далеко от кочевья, не, уезжали, не покидали кочевье. Никаких свадеб, никаких пиршеств.